Привет ютубчане! Сегодня мы рассмотрим такой прибор, называется мясорубка, Зелмер. Вот. Такой фарш с этой мясорубкой 268 серия. В частности, тут мы имеем. паспортные данные 258 260 ватт максимум 650 будем ее сейчас собирать на мясо руку не сок и это вот такая поставочка будем собирать мясо вставляем в пазы и проворачиваем Это угол. нужно нажать вот эту кнопочку. После сборки мясорубка имеет такой вот вид. На боковой панели у нас установлен вперед, либо реверс включение мясорубки. Включаем в розеточку. Тестируем вы на крабовых палочках, слегка оттаивши, что они холодные. Разрезаем. И при помощи толкушки, если надо будет, будем продавливать. Посмотрим, какой будет уровень шума, качество. Включим коробочку. Значит, достаем крабовые палочки, очищаем их от целлофана. Иначе возможно... Ну будет... и в общем-то сам тест, ради которого мы здесь все собрались. Довольно шумно работает, но это не руками масла. И чай довольно-таки беленько. От шума можно и потерпеть. Протихивать ничего не надо. Все повторяется в алименте.